Ну, все, я готов. <с> Нет, подожди, я так давно не было видосов, я тут. Ладно, поехали. Приветствую тебя, подписчик и случайный зритель этого видео. Сегодня хочу поговорить о очень явных вещах, ну и в принципе ситуации в целом. Уже две недели, как ужесточили карантин в Украине, в частности в городе Киеве где собственно мы с вами и находимся. Уже Ужесточение подразумевает некоторые ограничения, которые сейчас в принципе вы можете видеть на экране. Очень много всяких споров и размышлений было по поводу этих мер и касаемо этих мер и всего этого в целом. А еще Кличко заикался о том, что хочет остановить весь личный транспорт по Киеву. То есть ты на своей машине не можешь вообще в принципе никуда передвигаться. Но как заявил, так и в принципе успокоился. Больше этих призрачных желаний Кличко не испытывает. Вроде как я понял. Хотя касаемо этого, тоже поднялась немалая волна, Возмущений и не очень-то большой радости, честно говоря. Вопрос. К чему же приводит нас с вами вся эта история с жесткими правилами и ограничениями? Давайте обсудим. Полиция начала ловить людей и выписывать штрафы за карантин уже в первый же... Да куда там в первый же день? В первую же ночь, когда это постановление вступило в действие, они сразу уже начали ловить людей. И поверьте, такие видео я уже видел. Возможно, я его найду и вставлю вам кусочек, но это не точно. Магазин «Посад», купить хлеба себе. А скажите, время? Этот человек подошел Назовите, ко мне. пожалуйста, число. Сейчас? Шестое, да. Шестое, ноль, четвертое, двадцатая. И 20, что ты мне хотелось? Я должен сидеть до девяти. Ну, у нас ЧС? У нас ЧС? Я линия, еще раз прошу: у нас ЧС? И, несмотря на все это происходящее, у людей, конечно же, денег больше не стало за время карантина. Именно поэтому происходят, ну, например, вот такие ситуации, как вы сейчас увидите. Вы не я не трогайте Я что тебе, шакалку то Что ты меня делаешь? Ражданин! Что ты меня делаешь? Ражданин, на Я говорю, не трогай меня! Мужчина, что вы делаете? Мужчина, Что Думаю, вы со мной согласитесь, это не очень приятная ситуация. Но это не предел. Есть еще и такое. пытается мне вкюхать штраф. Какой штраф? Лежный маска. Лежный маска. Лежный маска. Остановление кабинета министров Украины. Вид 02.04.04.05. Номер 255. Крумнес неазминтополис. Вы слышите, к нам обращается мой адвокат. И такого типа видео в интернете предостаточно со времен ужесточения карантина. Кто на самом деле там прав, кто виноват, решать вам, не мне. Я просто показываю то, что я нашел и не думаю, что там происходящее было совсем правильно. Хотя есть информация, что некоторые копы не выписывают штрафы, наоборот, проводят какую-то разъяснительную работу, потому что понимают, что у людей денег в принципе нет. Ну да, то есть и платить все равно нечего. Но есть еще такая информация, что суд отменяет эти постановления, если вы штраф идете обжаловать в суд, суд, скорее всего, станет на вашу сторону. Насколько это точная информация, я лично не проверял, но такая информация, собственно, есть и нюансы. Если вы обязаны просидеть дома на самоизоляции, либо на карантине в связи с тем, что вы вернулись недавно в Украину и подписывали договор, то, соответственно, в этом случае... Штраф вам придется все равно выплачивать а И в принципе, чего вы вырезали на улицу Если вы должны отсидеть самоизоляцию или карантин Но если вы не обязаны отбывать дома то Скорее всего суд станет на вашу сторону Хотя и тут есть свои изъяны видно, на суд нужны деньги а денег собственно нет и в принципе сейчас карантин и скорее всего что в суд вы вряд ли попадете то есть а штраф продолжит все равно висеть поэтому вариантов у нас не очень-то много и несмотря на то что достоверность этой информации не очень большая потому что знакомых таких у меня нет которые попадали в такие ситуации если у вас есть вы можете об этом узнать но саму информацию в принципе в принципе стоит взять себе на заметку Ну, я так думаю в целом чтобы не связываться с такими проблемами просто оставайтесь дома Старайтесь пореже выходить на улицу, конечно же, по мере возможности. Это в первую очередь спасет и вас, и других людей, и также поможет нашим медикам меньше сталкиваться с этой проблемой коронавируса и тому подобное. Ведь сейчас, как никогда, кто, если не мы, может помочь и медикам, и стране, и друг другу? В принципе, как никогда, все зависит, даже много, зависит, я бы сказал, даже все зависит только от нас с вами. От тебя, от тебя и от тебя, мой друг, и от меня в том числе. Собственно, много говорить об этом вирусе, я не хочу э, информации о нем отовсюду чрезмерное взрывательное количество очень большое его очень много просто мы с вами очень давненько не виделись до прошлой недели в понедельник не вышло видео на канале это связано с тем что я планирую снимать для, снять для вас один интересный проект но для него нужно время чтобы над ним поработать соответственно додумать спроектировать спродюсировать и отснять поэтому Пока немножко видео будут выходить, скорее всего, с заминочкой. Но все исправимо и скоро буду продолжать посладывать интересным контентом. Также не забывайте писать в комментариях свои темы для следующих видео в рубрике «Философии на кухне». А еще пишите, на какое место вы хотели бы видеть обзор в Киеве. Потому что, если ты не забыл, я еще делаю обзор на доставку еды в Киеве. Если не видел, вот здесь выпадет сейчас подсказочка на одно из этих видео. Из обзора можешь перейти, посмотреть и напиши обязательно, на какое место ты хотел бы видеть обзор. Если вы пользуетесь доставкой еды из кафе и ресторанов, заказывайте, пожалуйста. Это моя личная просьба. Заказывайте только в проверенных местах. Ведь во времена пандемии это может быть э, очень опасно. Потому что никогда не знаешь, какие стоят там люди, каких продуктов они готовят. Нас, к сожалению, внутрь этих кафе и заведений не пускают. Просто так, чтобы мы удостоверились в нашей с вами безопасности. Поэтому лучше переждать. А если не хотите переждать, Просто заказывайте из тех мест, в которых вы точно уверены. И все будет хорошо. Желаю вам здоровья. Не болеть. 36,6. Соответственно, подпишись на канал. Поддержи. Мне будет очень приятно. На этой неделе выйдет еще одно видео. Будет интересно. Это 100%. Я уже заканчивал сценарий для него. И думаю, вы тоже оцените. KPM. Собственно, на этом на сегодня все. Не болейте. Будьте здоровы. Как-то так. До скорых встреч, друзья. Пока.